Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с такой профильной трубой. В моем случае это 80 на 40. Вам же всем приятного просмотра. Досмотрите ролик до конца и обязательно пишите ваше мнение. Ну а первым делом я нанесу удалитель краски. Старое покрытие нужно убрать. В общем, я немножко трубу подзачистил. Нам нужно сделать ее поменьше. С одной стороны отступлю 45 миллиметров. И при помощи ушей обрезаю и размечаю кусок 44 ,5. то есть 4 у нас будет потом на поворот. Конечно, можно было сразу отрезать кусочек размер 40 см, сделать заглушечку и заварить. Но я хочу еще так же сделать, как и в первый случай, и потом загнуть. В общем, подготовил вот такую вот баланку. Этот край пока зажимать и заваривать не буду. Сейчас найдем центр. С краев отступим по 4 см. С этой стороны 4,2 потому что зажмется у нас еще металл. Накернил. Немножко масличка, сверлышко на 10 см. через вот так, две линии. Сейчас будем это вырезать. Сразу необходимо будет обработать немножко на Сейчас будем обварить в этом месте. Варить я буду, буду использовать вот такой вот сварочный аппарат бренда Ресанто. Это по 220, синергия. У нее куча возможностей, сейчас вам расскажу все поподробнее. Данная модель многофункциональная, большой информативный дисплей. Имеется различные режимы сварки, такие как МИК, сварка постоянным током в среде инертного защитного газа. МАК среди активного защитного газа, ручная дуговая сварка режим ММА. режим ТИК, ручная дуговая сварка неплавящимся электродом среди инертных газов и смесей. И очень классный режим СИНМИК, это сварка постоянным током среди защитных газов в синергетическом режиме настроек. В этом режиме минимальное количество настроек, аппарат сам устанавливает необходимые параметры сварки. Вам только необходимо задать толщину металла от 0,8 мм до 6 мм и аппарат автоматно выставляет скорость подачи проволоки и силу тока. Но можно выбрать тип различных свариваемых материалов в различной среде защитных газов. На табло отображается подстройка длины дуги, и можно выбрать режим 2 t и 4 t На данном аппарате имеется возможность сваривать алюминий, но для этого нужно приобрести либо тефлоновый канал наконечник и ролик для сварки алюминия, либо горелку StopGoon. В комплекте также нет электродержателя для режима M&A. И для этих сварки также необходимо приобрести вентильную горелку. Сварочная проволока устанавливается в боковой части. Тут все стандартно. День фиксации подающего ролика регулировочный винт прижимного механизма и прижимной ролик. Имеется переключатель для работы с горелкой ни для горелки с катушкой, а также кнопка продувки газов. Также на данном аппарате есть возможность работать проволокой с порошковым покрытием. Функции на самом деле огромное количество. Я оставлю ссылку в описании под роликом. Также оставлю там промокод делай сам, который позволит вам приобрести все сварочное оборудование с дополнительной скидкой в 10%. Так что вся полезная информация будет в описании под роликом. Переходим и смотрим. А мы едем дальше вот так вот довольно неплохо с первого раза получилось все шлифанул чтобы все аккуратненько было Я взял такую вот сетку она была у меня 4 на 4 ячейка но чтобы мне уменьшить ее сделал 4 на 2 примерно. Теперь мы нашу сетку вставляем вовнутрь. Теперь берем обычную каменную вату и нарезаем ее на кусочки. И будем заполнять ее сейчас вовнутрь. Готово. Теперь трой загибаем. Получилось так вот. Сейчас немножко подтянем струбцинкой. Здесь сварочкой В общем, он варил. Подзачистил, получилось так все аккуратненько. Сделал вот такую вот пластину из стройки из металла. Немножко с каждой стороны по сантиметру больше. И немножко больше само отверстия. Чтобы она была вот таким вот образом. То есть здесь, видите, немножко выступает. Сделал вот такую вот, пластиночку. Она будет у нас вот так вот вставляться закрываться сейчас тоже вот эту пластину прихвачу сделаю на просто на прихваточке вот так выглядит все конечно зачистил чтобы потом у нас форму легло хорошо теперь на на крышечку вот эту сделать получается какую-то ручку решил вот так вот сделать это была гайка я ее обточил сейчас затяну на клей посажу обрежу и получится у нас вот такая вот ручка Здесь так чил за подлицо, получается вот такая вот ручка, вот так это вот закрывается. Теперь хорошенько обезжирю и будем красить. Красить будет термостойкой эмалью. Красочка подсохла. Вот так вот смотрится. Пока краска сохла, сделал такую вот опалубку. В размер вставил на пласт. Использую гипс, Непростой, а для художественного литья. Сейчас затворим его в воде. Теперь добавим черного колера. И заливаем нашу. Оставляем сохнуть. Друзья, интересный такой момент. Сейчас надо разобрать, посмотреть, что у нас получилось. Красота, смотрите, какая. тише Прям, прям я себя почувствовал скульптором каким. Смотрите, какая красота. лишнее уберется. Какой, какой кайф. Смотрите, какая красота. Прям искусственный мрамор получился такой. Друзья, смотрите, какая, скажите, красота. Такой вот рисуночек. Сейчас я все углы полирну. Был бы лак, можно было бы еще акриловым лаком хорошим каким-нибудь покрыть. Но у меня, к сожалению, его нету. Форму можно делать большую. Хочешь больше, хочешь меньше. Так, устанавливается. Все на своем месте. Крышечку можно снять. Как понимаете, у нас получился биокамин, такой своеобразный. Теперь залью сейчас биотопливо для биокаминов. Он продается на, на маркете покупал, на Яндекс.Маркете. маркете Я много сейчас не буду пробовать заливать, так, немножко. Пробуем, поджигаем. Вот так разгорается потихонечку пока. Красивое такое голубое пламя. При помощи крышки мы всегда теперь может затушить. Надо разжечь. Красота. Так, друзья, полчаса уже горит. Трогай металл, немножко теплый. Но в руке можно держать. Я думаю, для безопасности еще можно сюда какое-нибудь стеклышко придумать, чтобы вот так вот ветер не сдувал и чтобы никто не сунул руку под открытый огонь. А так для души, для эстетики очень красиво получилось. Друзья, ну у нас с вами получился вот такой вот биокамин своими руками делать. Все очень просто, как видели. Немножко усилий придать. Если будет интересно, все полезные ссылочки оставлю в описании под роликом. Пишите ваше мнение, что не хватает добавить, чтобы вы изменили. Как вам вообще такой вариант? В общем, давайте встретимся в комментариях, обсудим. Также не забудьте поставить по лайку, поделиться с друзьями. Вам же крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.